таблицу можете посмотреть в группе у меня на официальной странице в инстаграме в общем вот так вот я хотел всем передать что всех своих фанатов я очень сильно люблю уважаю ценю вас то что вы поддерживаете меня это очень круто классно я не знаю просто